На туре, ебта, блядь. Дибать! Новогодний лампоржине. Блядь, скоро же новый год! Скоро мой день рождения, если кто не знал. Как быстро летит время? о oh my f**king god! <связанная> <связанная> зимнее <связанная> интро он Береги. сделал! Чё придурок? Ну да, зимнее интро! Тест, <связанная> как давно он его начал делать? Зимнее интро? <связанная> На предыдущий этого интро ушло, у него, говорит, полгода или что-то или... <пишись> вообще. О -о -о -о -о. Обновленная интро, новогодняя А где Welcome to London? Ну он ну, вообще, ну Ну это круто Это мега круто, блин вот это Прям приборы. совсем Всякие эти переходики oh. новые Приходочка. Сделал когда успел -то? руки. Кем только... О, класс! Тьфу. Это новое, я не знаю, в прошлом году было такое на Новый год или не было, но оно очень крутое. Наверное, он опять неделю обрабатывал, как и прошлое. На лайв-канале он говорил, что неделю обрабатывал. Бишь,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 Прям красотища какая, а? Прям лед такой. Не а, хорошо. Кае. Вот это прям пидурок. Вау! Й йоу! Какое офигенное оформление! Оно сделано под Новый год, под зиму. Вау! О. Вау! Йоу! Офигеть! Очень классно. Мне очень оно понравилось. Вы Видели эти спецэффекты? Блин, очень классно сделано. Очень. Круто. Очень. Вау! Творишь, придурок! Ребят, с наступающим! Новый год уже везде, даже вот в интро. ба ба ба ба бам бам бам, бам, ба ба О, офигеть! Это, это, ба ба ба ба Вот это круто, придоры. просто Hello. класс. Нифига себе, охренеть, ничего себе. Подожди, ты я еще хочу Ты Подожди, подожди, ты я видел, хочу еще один раз это будешь, интро будешь, посмотреть дурак. Блин, <свят> голова снега какая, в цепь замотанная, полю заморозка, блин, снег, это все, и музычка другая Супер Блин, интро вообще класс Просто на интро Придурок. вау вау вау новая интрушка класс класс очень вау вау вау вот это, блин, блин как круто я хочу научиться дизайну